Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы с вами совершим увлекательную прогулку по всему Кукету. Начнем мы именно с юга острова, доедем до самого севера, я покажу вам, где он заканчивается, и параллельно посмотрим пляжи, атмосферу, как вообще люди живут и как вообще это все выглядит. В первую очередь это видео будет полезно для тех, кто собирается переехать на Кукет, для тех, кто собирается купить здесь недвижимость, и если что-то мы и занимаемся, ссылки будут указаны внизу, для тех, кто собирается по попутешествовать по Кукету и ни разу здесь не был и хочет понять, как это все выглядит, ну и для тех, кто просто собирается скоротать вечерочек за чашкой чая с зефирками, посмотреть атмосферу острова. Начинаем мы наш обзор Сравая Бич. Он находится с левой стороны. Этот пляж является некупательным. То есть здесь вот запаркованы яхты. Вы их можете наблюдать. Это, точнее, это яхтами, конечно, сложно назвать, но там некоторые спидбоуты. Какие-то маленькие шхуны и так далее. То есть отсюда в основном ребята отправляются там на острова или куда-нибудь еще. Также здесь можно приятно прогуляться ходить в какую-нибудь кафешку и так далее. Значит, сегодняшний наш маршрут будет достаточно длинным. То есть, чтобы нам заехать на каждый пляж, потребуется примерно, ну, в общем, 2 часа. А вообще весь букет проезжается насквозь по дороге не вдоль моря за где-то 45-50 минут. Мы же с вами едем вдоль побережья. То есть будем так подробненько рассматривать, как это все выглядит. Вы, соответственно, будете делать себе пометочки. Еще раз, мы сейчас находимся в Равае. Там с правой стороны у нас находился Челонг. В Челонге живет очень много людей именно на длительно. Но как-то можно даже раваю частично отнести к Челонгу, потому что ну, как бы он рядом. В Челонге, знаешь, находятся Муайтай, всякие спортивные секции, школы, госпитали и так далее. Это все там. Но это прям не, не там, точнее, а тут, потому что это все прям близко. А мы значит, едем с вами по, так скажем, туристическому маршруту, условно его так назовем, через Найхарн, через Кату, через Карон, через Паттонг, через Камалу, через э, Сурин, Бангтао. Ну, в общем, туда, в сторону аэропорта. По сути, мы с вами проезжаем сейчас весь пукет с юга на север. И основная задача этого видео, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит. То есть какие дороги, какая инфраструктура. Можно было, конечно, это видео сделать меньше какие-то, ну просто сделать обзорненько и так далее, но здесь же все-таки цель достаточно подробно рассказать и показать, как это все будет выглядеть. На примере дорог, на примере пляжей, на примере атмосферы самого и так далее. Возможно, где-то будет немножко ветрено, где-то шумно, но мы едем с вами на технике. Ветер бьет, значит, нам в лицо, щекочет волосы, мы чувствуем свободу и так далее. Первое, наверное, такое замечание, которое хочется сказать, ну вот если даже сравнивать, там Бали и Пукет то на Фукете дороги сильно свободнее, сильно шире. И здесь, действительно, ты можешь ехать и просто смотреть то, что происходит вокруг, наслаждаться этим. И здесь можно передвигаться на машине. То есть на Бали на машине это просто ад адский какой-то, если ты будешь на ней ездить, ты там, точнее, будешь не ездить, а просто в основном стоять в пробке. Здесь же все-таки ты ну, реально можешь передвигаться на ней ездить. Значит, я в основном передвигаюсь на мопеде, потому что так проще, так быстрее, так свободнее, но так нет кондиционера. Минусик, значит, в этом тоже есть. Но с этим ничего не поделаешь. Значит, сейчас мы с вами подъедем на очень красивый пляж. Посмотрите, как он выглядит. Вот он, в принципе, уже перед нами, вот эта вот буфточка. Очень много на самом деле людей сюда приезжает приплывает даже вот видите на яхтах там ребят на катамаранах и так далее стоят на парусниках и здесь действительно очень красиво сейчас мы когда спустимся вы поймете почему потому что это такой небольшой небольшой бухта небольшой заливчик с таким белым песочком с пальмами и с прозрачной водой Буквально у нас остается здесь совсем чуть-чуть. Я думаю, что вы уже видите саму картинку, которая создается. Надеюсь, она вам нравится. С правой стороны, значит, у нас вот такой вот кафе. С левой стороны вот парковка для мопедов. Парковка для машин. И пляж абсолютно бесплатный. Вообще, все пляжи, которые есть в Таиланде, 50 метров от воды, от прилива. Это бесплатные пляжи, то есть их невозможно закрыть. И невозможно там что-то построить. То есть здесь вот так. Сейчас мы вот как-нибудь запаркуемся. Ну, в общем, не будем никого особо мешать. Я думаю, что вы и так понимаете, что вода прозрачная, супер она лазурная. Значит, у нас песчаные вот такие вот пляжи, белый песок, все красиво смотрится. Вот. Едем дальше. Пляж, кстати, называется Януи бич. Едем дальше. Следующий у нас пляж будет Найхарн. Он входит вообще, по-моему, в пятерку лучших пляжей в Азии. Вот сейчас мы его с вами и оценим. И еще, кстати, хочу сказать, что очень много тайцев любят ездить на пикапах. Но при этом на пикапах они особо ничего и не возят. То есть в основном воздух там, знаете... А это вот, кстати, такое типа мини-такси местного формата. То есть там две лавочки стоят, человек садится едет. Мы на потомке с вами, когда окажемся, вы увидите, как это все выглядит, потому что там эти тук-туки, они маленькие, супер заряженные по музыке, симпатичные. И, значит, их тоже используют в качестве такси. То есть там можно подключиться к водителю по Bluetooth. И навалить, значит, любимый трек. Вообще хочу сказать, что природа Аптайя, она чем-то похожа на Сочи. Ну, вот лично мне. Вот именно вот в этом месте почему-то, по сути, столько же зелени. Может быть, даже в некоторых местах чуть меньше. Вот еще красивое место тоже хочу вам показать. Вот буквально там на минуту сюда заедем. Здесь вот ветряк вот этот сверху стоит. А здесь... Вид на бухту сверху, то есть мы с вами были только что вот в той части, а теперь вот здесь. То есть человек вот фоткается, естественно, ну, место супер эстетично, супер красивое. И опять же, вот эта вот часть Пхукета, она более горная. То есть здесь есть вот эти вот холмы. И мне именно эта часть Пхукета больше нравится, потому что глазу есть за что зацепиться. То есть ты не просто ездишь там по равниночке. И там до пляжа добираешься. А тут у тебя все-таки еще есть эстетика для глаза. Равнина, конечно, это хорошо, когда ты хочешь добраться до моря и не испытывать там какие-то нагрузки на колени. Вот Найхард. Красиво, да, выглядит? Вот даже отсюда с верхней точки. Видно вот эту вот бирюзовую воду, вот этот вот песок. Все супер красиво. Мы, в принципе, можем к нему подъехать. из того, чтобы ну, вообще понимать атмосферу вокруг него. Также, наверное, я скажу, что я не буду постоянно о чем-то говорить. То есть иногда будут такие моменты, когда я буду просто молчать, а вы в этот момент будете просто смотреть, что будет происходить. Потому что 2 ну, часа о чем-то постоянно рассказывать не получится. Мыслей, конечно же, много. Много что могу рассказать, много чем могу поделиться, но на 2 часа постоянного обещания мне не хватит. Также еще раз хочу сказать, что этот обзор будет более полезный для людей, которые выбирают недвижимость здесь, те, которые хотят просто сюда переехать, те, которые выбирают, может быть, места для путешествий и не знают, например, на пакете не были. И вот вы сейчас, значит, потратите часть своего времени, посмотрите и уже точно будете понимать, где круто, где не круто, где, вот, например, вам понравится больше, если вы там более движниковый, или если вы, например, более как бы за люкс историю, то вы в этом обзорчике все увидите Ну и также еще хочу сказать Что мы занимаемся здесь недвижкой Поэтому если есть желание То вы всегда можете позвонить нам Приобрести абсолютно под разные цели Будет это инвестиции в перепродажу Сдача в аренду в Собственный отдых или ПМЖ Так чтобы рядом школы были И так далее То есть наша команда здесь вам в этом Всегда готова помочь Совершить сделку Подобрать объект ну и рассказать в общем все плюсы и минусы так, так, так, так, так. Вообще, сам по себе тай, конечно, достаточно контрастный, но не настолько контрастный, как Бали, например. То есть здесь... Вы вот знаете, основное отличие Бали и Таиланда в том, что здания могут быть хоть и старые, но они при этом будут красивые. На Бали очень много неотесанности. И вы знаете, если так вот сравнивать эти два острова, они по сути находятся ну, в одном климатическом поясе, просто по разную сторону экватора. По сути, примерно одинаковая природа на Бали может быть чуть-чуть побольше, там джунглей, Но при этом, если вот... Грубо говоря, знаете, вот спровоцировать их на людей, да спроецировать, то пали это вот еще подросток, у которого вся жизнь впереди, у него там есть куча амбиций, он совершает кучу ошибок, и его жизнь выстраивается. То Пхукет это уже состоятельный такой мужчина, у которого все в жизни удалось, он понимает все процессы, как устроены, все настроены, все круто, и он просто живет здесь и кайфует. Вот это Пхукет. Но, как вы знаете, Бали, если, например, сравнивать в таком ключе, то молодой человек с большими амбициями может достичь куда больше высот, чем уже настроенный мужчина, который просто получает удовольствие от жизни. Поэтому здесь, ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Бали это больше про духовность, букет это все-таки больше про отдых, релакс и, ну, прям конкретно такое знаете расслабление себя мы вот с вами приехали на найхард на самом деле это тупиковая улица мы сейчас развернемся но отсюда вот будет видно картинку есть, вот так она выглядит я думаю что картинка супер эстетично выглядит напишите обязательно в комментах девчонки вон там вот, прикольные значит видно что после фитнеса готовились к поездке ну и здесь вот как бы так А вот виллы еще расположены сверху ну, а самая, наверное, большая проблема пакета – это вот эти провода. И мы с вами, когда дальше поедем, там будут огромные вот эти вот свернутые провода в куски. И у нас там будет... ну, Короче, будет видно. То есть здесь пока что это еще цветочки. Едем, значит, с вами на следующий пляж. Это будет Ката. За ним у нас будет Каран. И на самом деле вот после ковида э, немножко сместился вектор рассмотрения недвижки на Пукете, потому что все курортные локации быстро сдулись. И народ почему-то на Пукете вообще в Тае боится повторения этого же самого карантина. Причем без разницы, местное это или не местные, боятся все. Потому что, видимо, для них это был ну, действительно большой удар. Это как бы и понятно было. Большой удар по экономике. И наши с вами сограждане помогли из этой ситуации выбраться. Поэтому тут много кто давит, например, на Россию, что давайте подключать значит, ко всем санкциям и так далее. Таиланд как бы пока стоит в сторонке, потому что российские граждане выручили его в пандемию. И он не хочет сейчас против российских людей, вообще, против русских людей идти и вставать там на чью-то сторону, в этот момент, который сейчас происходит. Вот, но при этом много людей уехали на челонг. И если, например, вы, если вы девушка, например, хотите получить какой-то сервис, то в основном все мастера там по маникюру, педикюру и так далее будут находиться на челонге, и вы будете ездить туда. Хотя на самом деле очень много мест есть красивых, типа как Пангтау, мы туда тоже приедем. И там, ну, мне просто рассказывали вот эту боль, что мастеров нет. Вот. И мы, значит, с вами снова вдоль вот таких вот потрясающих дорожек передвигаемся на следующий пляж. Пока напишите вообще в комментариях, как вам в целом атмосфера. Нам сегодня повезло с погодой. Все подсвечивается, все передает именно те краски, какие должны передаваться. Едем вдоль эстетичной недвижимости. Несмотря на то, что здания старые, но при этом выглядят они как бы хорошо. Также, наверное, большой особенностью пакета является то, что здесь левостороннее движение. Но вообще, в принципе, в Азии оно много где встречается. Но для многих, кто первый раз рассматривает это видео... Возможно, это будет как-то тяжко, к этому привыкнуть. Хочу сказать так: значит, что на мопеде, если ты передвигаешься, ну вот на скутере или там еще на чем-то абсолютно без разницы, по какому движению ездить. Но здесь ты просто едешь по левой стороне, органы управления у тебя одни и те же, как что ты в России ездишь, что ты в Англии, что еще где-нибудь. А вот если ты передвигаешься на машине, то тут уже совершенно другие габариты. Их нужно учитывать, и когда ты всю жизнь сидел с левой стороны, а тут пересел на правую сторону, то как бы возникают вопросы. И я, когда первый раз с этим столкнулся, это было лет 5, наверное, назад, было достаточно сложно проехать кольцо, было достаточно сложно развернуться, потому что ну, у тебя совершенно с другой стороны находится встречка, с другой стороны обочина, с другой стороны у тебя габариты самой тачки, к которым ты особо не привыкал. И, значит, ехать надо, себе ломать голову, привыкать. Но на самом деле тема такая, что привыкаешь в течение, там, может быть, двух-трех дней, и дальше уже спокойно. А на мопеде вообще без разницы. То есть ты, грубо говоря, что у тебя габариты остаются теми же, ты меняешь только полосу движения ну и обгоняешь там с другой стороны. Также, наверное, хочу вам сказать, что я не самый правильный водитель мопеда вообще, и скутера, и вообще мотоциклом и мы можем с вами делать вот так то есть обгонять через сплошную ветероходов, милое дело вы конечно мог слоны сейчас я вам покажу то есть в принципе можно на них прогуляться главное чтобы он нас не забодал вот значит такой красавчик стоит большой вот вы видели. Ну, и здесь вот, значит, баги. Я все хотел на Эндура, значит, съездить, но что-то все никак не вышло, не удалось. Ну, как-нибудь приеду еще раз, значит, и прокачусь. Вообще, на самом деле, вы можете задаться вопросом, как чувак может рассказывать, хотя он здесь не живет. Дело в том, что как бы у нас агентство недвижимости, которое занимается различными направлениями, и я в этом агентстве недвижимости занимаюсь регионами. Поэтому рассказать я могу много, про какие регионы, но везде постоянно не присутствуют. И на Пхукет я вообще ехал на одну неделю после Бали в перерыве между Дубаем, и понимаю, что надо было все-таки приехать сюда на подольше, потому что эстетики здесь куда больше в сравнении. Но вообще на самом деле Пхукет очень хорошо вырос за последние 4-5 лет, и раньше он был грязнее. Он был менее сервисный, и он был как-то не такой, наверное, атмосферный. На сегодняшний день он прям изменился, и изменился в лучшую сторону. Да, не рекомендую вам повторять такие маневры вообще, но можете написать, конечно, за это в комментарии какой я нехороший водитель и так далее и тому подобное. А вообще, вся идея этого видео родилась, потому что я очень люблю ездить на мототехнике и ехать на мопеде, на мотоцикле, да хоть на чем, вдоль океана это дополнительное удовольствие. Когда ты едешь, во-первых, у тебя джунгли, у тебя очень много зелени, у тебя вода, всякие обрывы. И я вот раньше любил больше равнинные дорожки, а сейчас больше кайфую от вот таких вот серпантинов с поворотами, потому что они интереснее. И опять же, вот ты едешь, у тебя пейзаж, у тебя одна гора, вторая гора, третья, а слева море. А что на равнине? На равнине ты едешь, у тебя степь, степь, степь, к не за что зацепиться, и, в общем, ты вот просто едешь. У тебя задача доехать. А здесь ты, ну, прям кайфуешь. И вообще вот это видео даже не обязательно смотреть тем, кто выбирает недвижку. Здесь, ну, просто достаточно много эстетики для глаз. То есть очень много зелени, приятные дороги. И вы как будто сейчас вместо меня едете на вот этом вот мопеде, смотрите за всем происходящим вокруг и, по сути, ну, что-то размышляете. Вот просто представьте, как будто я молчу, а вместо меня это вы. Какие эмоции вы получите? Вот давайте проверим, просто. А вы напишите в комменты, что вообще вы чувствуете. Вот если представляете себя вместо меня вот, и сейчас находитесь здесь. Погнали. когда молчу чувствую свободу безмятежность и огромное количество мыслей в голове которые говорят мне максим спасибо что ты вывез нас в это место и позволяешь наслаждаться вот этой эстетикой которая здесь происходит мы подъезжаем с вами уже к хате и здесь такой как вы знаете курорт наверное выше среднего класса но при этом он все равно такой более как бы в тусовочном формате но менее тусовочный чем потом то есть здесь живет такая публика которая любит инфраструктуру которая любит города которая к этой инфраструктуре привыкла и они значит пенсионеры ну короче вот э, спокойные люди с городов но при этом точно так же здесь есть барчики ресторанчики это можно здесь встретить. Очень, кстати, много надписей на русском языке. В основном это аптеки. посмотрите смотрите, сколько проводов, про что я вам говорил. Но на потомге будет еще хуже, чем здесь. Увидите. Ну а вообще скутер как раз таки создан для того, чтобы не стоять в и делать вот так. Вот, пожалуйста, еще в фармасе аптека написано. Обратите внимание на вот эти вот логотипчики. Тут буквально полгода, ну, может, в течение года э, сделали легалайз каннабис. И это для некоторых людей стало новым триггером для недвижимости, новым триггером для путешествий. Потому что ну, как вы знаете, есть разные люди, которые ездят в Амстердам, например, именно для тракт-трипа, так скажем. А Кто-то просто хочет попробовать. Я, честно, даже не знаю, сколько это стоит, не знаю, что здесь продается, потому что не употребляю. Но, тем не менее, почему бы и нет. Да, то есть если хочется приехать там, попробовать, то здесь это все есть. Я так понимаю, тут больше такие легкие вещества, без всякой жести. Но, тем не менее, для каждого, грубо говоря, свои, свои интересы, и здесь можно удовлетворить. На самом деле, пляж Кату находится у нас с левой стороны, и мы его сейчас с вами не посмотрим. И, наверное, будем продвигаться в сторону Карана. То есть, то есть. Различного рода кафе. Заведение Green Head Clinic То есть это прям бутики С каннабисом Я не заходил честно, но догадываюсь Как там все построено То есть там наверняка витрина Менеджер, который расскажет Про три репорт Про все что угодно В общем это ката Которая плавно перетекает в карм Вот пляж Каран мы, конечно, зацепим, но не так сильно. Плюс, ну, сама по себе Ката и Каран пляжи похожие, поэтому я думаю, что вы и так все поймете. Вообще, на самом деле, на Пхукете все пляжи плюс-минус одинаковые. Они все песчаные, все с лазурной водой. Но ну, если вот мы говорим про те пляжи, которые мы сейчас с вами посещаем. Потому что на другой стороне Пхукета есть некупательные пляжи. Или вот как мы с вами Наровая бич были. Он тоже не является купабельным, и вы там ничего не сделаете. Это стадион. В общем, сам пляж инфраструктурный. Он большой. И его отсюда не видно. Но тем не менее, то здесь, как вы видите, движухи уже больше. То есть у вас здесь есть вся пляжная индустрия, а с правой стороны есть вся кафешная индустрия. Все, что хотите, вы здесь можете найти. Блин, жаль, конечно, что нельзя прям выехать сюда. Но я, мы потом сейчас с вами увидим пляж. Потом на Цурин, я думаю, вас выведу, покажу. На Бангтау тоже. То есть все это у нас будет. Моя задача просто показать вам атмосферу, как вообще происходит, что где, что где находится вообще. И как это все выглядит. более цивильная, то есть здесь вы действительно можете все что угодно сделать для своего отдыха, для, может быть, какого-то проживания, то есть все абсолютно здесь есть, и при этом пляж, ну, по сути, вот. Ну, как бы вот отсюда его, как ветрено, я не знаю, как сейчас на камере, как на микрофоне слышно, но ветер очень. Ветерочек крепкий. Вот, пляж. Выглядит так. Сразу извинюсь перед вами за то, что, может быть, в дальнейшем тоже будет ветер. То есть мы ничего, с этим сделать не можем. Какие бы ветрозащиты не висели на микрофонах, все равно не поможет. Большой тест сейчас. Посмотрим, вообще камера снимает или нет. Да, ну, все окей. Едем дальше. И нам осталось до Потомка ехать 14 минут вот, по навигатору. Потомка – это самое, наверное, известное место на пикете. Банглару. Ну, Но вы сейчас увидите разницу. То есть здесь достаточно спокойный и тихий курорт. А вот потом это уже прям молодежная движуха со всеми вытекающими. То есть, ну вот здесь вот такая эстетика, да? Значит, едем. Хочу еще рассказать вам, что на улице 34 градуса сейчас. И я не просто так вот еду в штанах, не просто так еду в длинном таком свитере и в перчатках. Потому что я один раз сгорел так, что теперь закрываю все части тела, если выезжаю на солнце. То есть у меня сгорели кисти сверху, вот здесь. И это было максимально некомфортно. Поэтому, если вы планируете сюда приехать и покататься на байке, то крайне рекомендую вам купить перчатки, потому что здесь их сложно найти. Ну и, кстати, хочу отметить транспортную сеть, что она действительно комфортная, дороги хорошие. И вот мы сейчас с вами двигаемся на Потомк, две полосы в одну сторону, то есть каких-то больших пробок как вы видите не наблюдается Если так вот разбираться, то, если горная местность, должна быть галька на пляже. А здесь просто чистейший песок. Вот букет в этом плане уникальный. Нет какого-то лютого трафика. Можно абсолютно без какой-либо паники передвигаться. Сейчас у нас, кстати, видно, потом должен открыться. Ну вот та вот высотка, вот та башня, это потом И мы уже сейчас вот-вот подъедем на пляж. Как вы видите, уже здания начинаются более контрастные, да? То есть есть, значит, такое бежевое, есть такое грязное, есть зеленое, есть фиолетовое. Ой, много еще есть. А вот, смотри, тук-туки. Ну, мы сейчас их там много будет, увидим. эстетики вот именно в этом месте сильно меньше чем на том же каране и уж сильно меньше чем на панктау панктау вообще вот честно наверное мой любимый райончик он такой европейский он изначально был построен для европейцев но мы сейчас до него доедем я об этом расскажу мы заехали на потом и теперь двигаемся в сторону пляжа. Здесь совершенно другая жизнь, совершенно другие ценности и совершенно другая тусовка. Поэтому вот эти тук-туки маленькие, на супер заряженной музыке двигаются но ну, вы сейчас это все увидите кто-то мне писал когда раз в комментариях чтобы у меня отобрали права на самом деле здесь за сплошную особо никто даже не трогает здесь главное чтобы ты в шлеме ехал а остальное не важно ну и не пьяный. Так, значит, мы выехали с вами на пляж Патонго. И с левой стороны пляж, с правой стороны вся инфраструктура. Вот один из тук -туков. он просто там сверхзаряженный по салону, сверхзаряженный по музыке. Еще раз, можно попросить водителя подключиться к блютузу и, значит, навалить музычки. Вот так это выглядит. Ну, и их тут вот тьма тьмущая. Не знаю, получится ли у нас сейчас заехать на Банглароуд. Может быть, выйдет. В общем, вечером вот эти вот все туктуки ездят с русскими женщинами под Меладзе или под Моргенштерна. И, в общем, они подпивают на весь потом здесь. Сам по себе как бы пляж, он ну, достаточно большой, но не сказать, что его прям там невозможно обойти. Вот, пожалуйста. То есть у него там два саба, просто эстрадники какие-то глобальные стоят, и так у каждого. То есть у них все заинсталировано, кожаные сиденья. и вот они ездят, значит, создают праздник. По сути, вот мы как бы почти проехали весь потомк Там еще что дальше будет часть, а это, вот значит, Бангларов. Ну Давайте вот и заедем, что нет. То есть вот здесь вот происходят все самые-самые-самые злачные влияния. Огромное количество трансвеститов, огромное количество баров, ресторанов. То есть здесь можно найти приключения на абсолютно любую точку, если задаться целью и сделать такое желание. Ну а провода, конечно, это, это бич. Почему вообще так получилось? Потому что они в сезон, в сезон мусонов не прокладывают, точнее, короче, если перебивают провод, они не пытаются понять, в чем проблема, а они просто прокладывают новый. И все. Так, и вот теперь из-за того, что мы с вами заехали сюда, придется кружок небольшой совершить, чтобы выехать дальше. Ну, заодно, зато посмотрите, как выглядит потом. Вот эти тук-туки. Это, значит, торговый центр Central. И здесь вот такая атмосфера. Вообще, мое первое знакомство с Таем началось именно с Патонга. что он мне понравился тогда и не скажу что он мне нравится сейчас. Ну, как бы у каждого свои предпочтения есть, если хочешь тусовки то здесь конечно ее с лихвой. это вот уже валы. то есть у них короче бои проходят и ребята бьются ты значит можешь прийти посмотреть они вот при, вот, при приглашают так пригласить ну, тебя посмотреть на эти бои то есть там mix fight Muay Thai и так далее то есть что-то типа по формату этого UFC. конечно, вот этот круг делать, но посмотрим. В общем, самый большой бич тая, вот именно в пукетах, это провода. Вот просто представьте, вот если вот так вот их взять сейчас и отсюда убрать, как это все будет выглядеть. В тысячу раз лучше, да? Ну, они вот есть, значит, ты от них никуда не денешься. оказываемся на той же самой улице, где уже с вами бывали. Ну сейчас мы ее снова проедем, возможно вы для себя еще что-то почеркнете. много яхт, кстати, заметили yeah. Пляж здесь точно такой же песчаный Его, в принципе, даже сейчас где-то в прогалы будет видно Парковка для мопедов, то есть все welcome есть на самом деле, как-то раз, короче, я здесь ходил и чуваки здесь на мопеде ездили. И я думаю, что мне тоже так может сделать. То есть вот он пляж. Мы сейчас на самом деле выйдем просто на следующем таком же подъеме. Он тут есть. Ну, Короче, пляж песчаный, пляж большой и супер инфраструктурный. вот так это выглядит. Короче, see the best of the best, типа, смотри на лучших из лучших, смотри тайбоксинг, смотри что-то там еще и типа завтра ночью. И так каждый день они, в общем, приглашают. И вот еще один. Короче, за много лет ничего не изменилось. И Вот в этом плане. в этом Вот за вот, вот, вот. Но я бы, честно, сходил, ни разу не был. Так-то прикольно посмотреть, как ребята. А, Как-то раз меня приглашали на открытие ВАУ-арены от казино сочи и там ребята как раз вот соревновались прикольная была тема было на что посмотреть а здесь не был разу. также если например вы там выбираете это все для путешествия то здесь вся инфраструктура в виде кафе баров ресторанов макдональдс бургер кинг магазины там Сильвер я вижу все здесь есть то есть кофе, пивас, подтай и так далее. Все вы здесь найти сможете. Ну и пляж, соответственно. А, еще, кстати, по поводу машины, хотел вам сказать, что мопед лучше в том плане, что его можно всегда запарковать, где хочешь. На тачке вы будете ездить, искать место так, чтобы ее... Ну, короче, на вас не наложили какой-то штраф, чтобы она стояла там, где положено стоять. меня умиляет вот эти ребята которые делают самодельные коляски своим значит мопедом и перевозят на них абсолютно разные штуки то есть она вот из арматур сварена и вот они так короче катывают значит после Патонга у нас будет пляж камала так мало нам ехать минут наверное 15-20 но опять же по тоже супер эстетичным местам но на сам пляж камала мы не выйдем потому что там ну надо парковаться выходить он плюс минус такой же как Патонг если мы говорим про его инфраструктуру но меньше мы с вами выйдем на пляж Турин, а потом на банкдау. Так получится, да, видимо, обогнать. Еще, кстати, ребята здесь достаточно стильно оформляет свои пикапы. То есть они у них заниженные. Такие на дисках. Красиво. У них здесь прям а, какой-то мейнстрим на этом. Это давно на самом деле так. Значит, в плане тачек у них здесь стиль бешеный. Причем именно как-то по пикапам. И не очень понятно, откуда эта вся история с пикапами пошла. Потому что, еще раз повторю, на пикапах они в основном воздух перевозят. Весь трафик остается позади, а ты просто шуршишь прямо. И никто тебе не мешает, и ты никому не мешаешь. Если вообще вас интересует, что это за аппарат, то это Honda Forza 350. Красивый, значит, скутер, но жутко неудобный, потому что он очень жесткий. Супер жесткий. Любая кочка Желаю, чтобы твой позвоночник Высыпался в трусы Это вот про него Поэтому если вдруг там рассматриваете покупки, Это именно новая модель Жуткая хрень Да, едет хорошо, да, быстро Да, ускорение Но спина, короче, начинает болеть Благо здесь есть куча массажных комнат можно сделать, чтобы тебе тайский массаж размяли тебя как следует все это есть в общем мне нравится, что вот у них между так скажем, городами двух полосочков съедешь спокойненько никого не трогаешь так, надеюсь он меня видит то есть свободное такое спокойное движение ведь они смотрите заморочились в свое время да поставили огромное количество вот этих вот электрических проводов но у них здесь какая-то у них здесь был свой собственный путь в электрисификации всего острова потому что например ну в россии проброшены улыбки и от них идет дальше ответвление а здесь лепка по сути вообще вот идет вдоль домов ну, это как бы не везде, но тем не менее И газово вот так вот О, тоже смотрите Какой-то стиляга на пикапе едет перед нами у него там бронзовые диски. Заниженный. Все дела. Сейчас будем проезжать место, которое мне нравится. Я не знаю, почему оно мне нравится, но оно мне нравится. Вот эта вот дорожка, вот эти дома, которые на каскаде стоят, и как-то это выглядит, ну прям прикольно. Но почему они мне нравятся, я не могу объяснить. Понимаете, на какой бы этой машине ни ездил, Максим на скутере все равно будет быстрее. Вот мы с вами едем 70 километров в час. Сзади нас море там. И, кстати, сейчас вот можно будет послушать звуки природы. Если не будет ветра такого, конечно. Вот где-то здесь, да. Прислушайтесь. Прикольная, да, что-то? Вот отсюда было видно только, что пляжка мало, но... Короче, камера настроена сейчас, на. Ну супер широкий угол, чтобы вы могли посмотреть, что происходит вокруг и только в объективе 50 мм можно было увидеть что значит там за пляж Мы заехали в райончик в райончик пляжа камала честно говоря мне он ну как-то не особо заходит здесь есть элитная недвижимость хорошая но как-то вот что-то да первая линия выглядит ну такой себе Еще у них, видите, здесь выделено для байков специально первая линия, чтобы ты вот так вот встал и посоревновался со всеми. Посоревновался с теми, кто с тобой даже и не гоняется. Кто-то даже не подозревает, что в гонках участвует. Ну вот следующий, значит, светофор наверное, будет наш вот этот чувак слева. Вот сейчас мы газанем. Правда, придется постоять минут две, наверное, но тем не менее. Вот обратите внимание, сколько проводов здесь. Быстро. И снова Максим первый. я уже выросл, я не знаю, но почему-то вот вроде уже взрослый вроде пацан, агентство недвижимости, значит, занимаемся недвижкой по всему миру, а я вот на светофору рад, с другими мобилистами. Вот скажите мне, это нормально или не очень? Вот то, что с крайней значит, полосы поворачивают на другую сторону, вот это точно не очень. А гоняться с мопедистами, это вот нормально или нет? Вот напишите, пожалуйста. Может быть, просто вы тоже так делаете? Только не на мопеде, а на тачке, например. Ну, кстати, хочу сказать вам, вот что-что. На машине я вообще не гоняю. У меня, значит, Range ровер который, в принципе, быстро ездить не умеет. И ездит суперплавно. И когда я начал заниматься гонками, ну, профессионально-автомобильными гонками, то вот эта вся, значит, история погонять по городу куда-то сошла на нет. И, то есть, ты теперь, если ешь, ты просто вот хочешь хочешь мягко плыть, и все. А вот на гоночном треке там уже, значит, вся злость вымещается. Но и почему-то она вымечается на мототехнике. То есть, даже вот на немощном каком-то скутере, то есть, здесь там ну, 40 лошадей, может быть, в нем. Плюс-минус. И у меня, значит, в Сочи еще есть мотоцикл. 1,7 объем у меня. Там около 100 лошадей, короче. И разгон до Сони там в районе 3 секунд. И я на нем тоже постоянно наваливаю. Короче, мы вот, значит, под мой э, разговор подъехали, проехали весь Камала пляж. Он с левой стороны находится. Вот это вот комплекс Ин Интерконтиненталь вот отсюда может быть сейчас будет видно пляж может быть ну как бы вот такая там атмосфера мы как-то четыре или пять лет назад снимали обзор на этот комплекс когда он только достраивался так что можете на канале его найти посмотреть Мы, значит подъезжаем сейчас к пляжу где живу я это сурин он маленький но при этом очень крутой и при этом там немного людей ну и дальше пляж банктао короче вот банктао сурин это по сути к одному району относится если прям так вот разбираться глобально заметили да, как много у них пикапов здесь. То есть куда они плюй они пикапы и провода. Короче, Таиланд это страна пикапов и проводов и трансвеститов еще. Но при этом, кстати, трансы. Я вот когда углубился в эту историю, понял, что это далеко не связано никак с индустрией там проституции и так далее. То есть Идея в том, что они очень толерантно относятся к тому, что человек может родиться не в том теле. И поэтому они считают, что можно значит, поменять пол. Не скажу, что разделяю эту позицию вообще в целом, потому что есть очень много недоделанных трансвеститов. И вот мне интересно, а что происходит потом, если ты, например, был мальчиком, стал девочкой, Значит, попробовал себя в этом, а понял, что тебе не нравится. И что делать дальше? То есть ты понял, что ты совершил ошибку. О, поехали вот сюда, вот заедем. Тут как раз мы на пляже с вами выйдем. И ты понял, что ты совершил ошибку. А меня поменять это никак уже не можешь. Есть, кстати, по -моему, по помимо леди есть еще и томбой. Это когда из девочки делают мальчик. Вот. Но не функционирующего. Даже как девочка, не функционирующая получается. И ну, у них вот как бы есть такая практика, тут абсолютно нормально все к этому относятся. То есть абсолютно в разных целях. И это вот значит пляж Сурин. Очень красивый, очень спокойный, не так много людей и инфраструктурно. Здесь, значит, накидочки можно всякие, панамки прикупить, фруктиков порезать. Все, что хочешь есть. Вот это вот уже пляж такой, скажем, спокойного Пукета. Я хочу найти просто где-нибудь прогал сейчас, так, чтобы показать вам, как это все выглядит. Так Не хочу туда вот вставать и идти. Ну, вот здесь вот, наверное, более-менее как-то понятно, что пляж песчаный, там супер белый песок. И вот такая вот атмосфера. Ну, надеюсь все видно просто мы вот здесь вот сейчас поворачиваем направо и двигаемся на банктау на банктау я наверное выйду покажу вам как выглядит все там здесь кстати недвижка продается поэтому welcome вот эту недвижимость есть эстетика продавать и эту недвижимость есть желание покупать нерешительный. Также, если вас интересует недвижка, то на этом же канале вы можете найти множество обзоров недвижимости в разных уголках планеты. Абсолютно. Даже Лос-Анджелес есть. Нужно просто провалиться в плейлисты и посмотреть, про что мы освещали. Провода, проводочки. Ладно, мы с вами двигаем на Банктау, ехать там 10 минут. После Банктау мы, значит, прошуршим с вами мимо гольф-полей. И потом поедем на другие пляжи. Вообще, Банктау, наверное, является самым таким дорогим районом в плане совокупности стоимости там, квадратного метра и вообще самой по себе недвижимости. В совокупности хороших кафе, мы это сейчас с вами все увидим, посмотрим атмосферу, все это вы тоже прочувствуете через себя. Но на подъезде, кстати, Банг Тау, он выглядит, ну так, не сказать, что супер, как-то эстетично. Но внутри все очень уверенно, сейчас все увидите. Так, пробка, пробка, пробка, пробка, пробка, пробка. буквально чуть-чуть там -чуть, минут 5-7 и мы выйдем с вами на пляж ну а до этого мы выйдем с вами на эстетичные локации то есть пока я даже ничего не рассказываю потому что не про что то есть, честно вот если бы меня спросили например какую недвигу посоветуешь то я бы сказал на банктау но вы сейчас сами поймете почему пока как бы я понимаю что делать, типа, чего? чувак, да что ты такое несешь? Вы сейчас все увидите, чуть-чуть осталось покажу вам ресторанчик с русской кухней если он у нас пиво Сюда вот завернем, чтобы в пробке не стоять. Вот так вот местных живут. А что дальше знать живет? Сейчас увидите, в чем разница. Ну, как вам атмосфера такая? Уже совсем другая картинка, да, здесь значит виллы за живой изгородью. Прямо комплекс кондоменю. И мы с вами сейчас будем двигаться в сторону пляжа. Блин, как много лежачих, они такие жесткие еще. Но они на самом деле не жесткие, просто у меня мопед. Вот смотрите, как проезжает. Вот так. Я не знаю, как Honda могла сделать настолько дерьмовую подвеску здесь. Но хотя у Yamaha, по сути, такая же проблема. То есть на новом X-Max я ездил на Бали. Короче, я проездил на нем один день и сдал его нахрен назад. Ну, в аренду брал. Изначально двигался на N-Max. Очень крутая техника. У него, кстати, больше салон, чем здесь. То есть ты сидишь, тебе как бы места хватает. А X-Max вроде бы больше. Но неудобно сидеть. Здесь тоже места, на самом деле, немного. Да это еще и плюсы очень жесткие. Поэтому, если будете покупать, то попробуйте сначала прокатиться на нем Либо, может быть, у меня тут какая-то проблема с подвеской. Что она вообще некомфортная. Я пытался понять, где она настраивается, но не понял. Короче, эта местность называется Лагуна. Здесь вот так все круто. То есть здесь все супер эстетично, красиво. Тротуары, зелень, скверы, парки, низкоэтажные строения. Все вот так. И пляж тоже суперэстетичный. Мы сейчас на него выйдем. Здесь вот можно жить возле воды. Лагуны – это на самом деле не как в Дубае. То есть в них нельзя купаться. Это как пруды. Но все равно очень приятно, то есть ты живешь возле воды, красиво смотрится. Но вообще изначально это были просто болота. Вот так вот подвеска у меня работает. от пятерочки отели но опять же на пляж мы все равно выйдем потому что пляж не может быть закреплен за каким-то отелем то есть они могут сделать пляжный клуб но все равно сама по себе пляжная линия она останется Так, ребята поливают асфальт Что они делают, непонятно. Вот как бы такая атмосфера здесь. Они собираются доложить асфальты сюда, что ли? Такое ощущение, как будто бы, да? у нас неуверенный водитель вот ну и здесь вот мы сейчас бросим где-нибудь мопед прямо вот сюда и пойдем я вам покажу что такое пляж бангтау то есть здесь запарковался вышел с левой стороны у тебя, значит, тут местная еда, с правой стороны вот тут бананчики, кокосы продают, арбузик вот можно купить. Здесь, значит, небольшой бар и вот такой вот пляж. И на самом деле на Пхукете они вот все плюс-минус такие же. Просто этот большой и вот такая вот атмосфера здесь создается. Парашютик вот вас ждет, катерок вон тот вот, то есть все здесь есть. И просто оцените, насколько он большой, широкий и насколько он пустой в плане людей. То есть вот лежит одна девушка, через 10 метров от нее другие ребята. И только через 100 метров может быть там кто-то. Бирюзовая вода, такой белый песок, зелень и все красиво, все эстетично. Так, сейчас я значит, поменяю батарейку на камеры, потому что нам еще нужно дальше проехать. И мы двинем с вами уже в сторону аэропорта там у нас тоже будет интересный перевальчик такой все тоже увидите но как бы мы а, сейчас просто поменяем батарейку из этой же самой точки и продолжим просто возле мопеда так что не отключайтесь продолжаем господа возвращаемся назад сейчас мы проедем через эстетичные места через гольф поля возможно даже получится их зацепить хотя бы так чтобы их было видно Просто обзор сам по себе получается достаточно длинным и на пакете много есть, что посмотреть, но мало времени есть, куда, чтобы во все это заехать, поэтому тут вот как получается. Я же просто хочу вам показать именно общую такую картинку, как все выглядит, чтобы вы плюс минус понимали, если вдруг там собираетесь в путешествие, собираетесь, может быть, что-то прикупить, то как выглядят эти районы, либо просто кайфанули, потому что вы здесь были, хотите, может быть, на пакет попасть снова, но у вас там нет возможности, может быть, сейчас сюда приехать. а вы любите это место. По ценам на недвижимость я рекомендую вам перейти просто на канал, посмотреть, там есть обзоры, потому что никто не знает, когда вы будете смотреть этот видос. сейчас у нас, конечно, 23-й год, но, может быть, вы его посмотрите в 25-м, и те объекты, которые я вам сейчас могу назвать, они будут уже не ликвидны, и не ликвидны, они уже будут э, все проданы. И на тот момент будут другие проекты, и чтобы вот не порождать, значит, такие ситуации, просто мы давно этим занимаемся, и давно так происходит, что выгрузил видео, и тебе через 4 года по нему звонят и говорят, о, я вот квартиру хочу купить за 2 миллиона в Сочи, а она уже 10 стоит. А он, значит, вот увидел там, дат не посмотрел и позвонил. Ну, чтобы такой ситуации не было, поэтому цены я вам называть здесь не буду. Если интересно, обращайтесь, ссылки внизу. И, значит, у нас большая команда специалистов, поможем вам без проблем. Вот такие вот прогулочные зоны вдоль лагуны. Ну и здесь как бы тоже все супер красиво, супер хорошо. Блин, да зачем столько лежащих полицейских то на одном крыточке? Что здесь? Ну, просто посмотрите, их тут так много, что... Не дай бог, разгонишься у а? тебя. Еще один будет? Нет. Я просто так на них реагирую, что у меня подвеска вообще конченая. Поэтому я и не в восторге. Это все тоже пляж Банктау. Длинный. На сегодняшний день вот эта вот, кстати, часть очень неплохо расстраивается. И здесь можно встретить действительно уединенные комплексы, хорошие, красивые, не дешевые. Потому что здесь создана публика. А, я же вам обещал рассказать вообще, как образовался до Банктау. То есть здесь изначально приехали европейцы, купили недвижку, какую-то построили потом они стали под себя формировать уже тот самый уровень жизни, к которому они привыкли. Соответственно, коммерция начала подтягиваться. Ну, они, грубо говоря, создали для себя хорошую картинку, удобные условия для жизни. Начали подтягиваться другие европейцы, включая и россиян тоже, то есть и украинцев, и белорусов, то есть вся Европа. И по это делу начала подстраиваться еще коммерция, улучшаться. И в итоге мы видим огромное количество ресторанов, баров хорошего уровня с русской кухней и абсолютно со всей Можно встретить там и кайфануть. Ну когда мы проезжали, я думаю, вы понимали, какая картинка. И при этом недвижимость стоит, ну вот, например, как квартиры, если с сочи сравнивают. Ну плюс-минус столько же, но чуть дешевле здесь. Прямо на берегу, у океана. Вот здесь вот строится комплекс апартаментов. То есть пятизвездочный отель. Ребята еще выбирают оператора себе. Значит, кто это будет, кто-то из пятерок. Значит, есть комплекс резиденции, то есть там, где вы можете жить сами. И есть комплекс отельный. Огромное количество бассейнов. Все это возле воды находится. Опять же и наличие уточняйте. Но вообще вот эта вот дорожка мне очень нравится, потому что здесь ты реально можешь посмотреть на природу. То есть она какая-то такая умиротворенная эта дорожка. Только вот подвеска не отрабатывает эту дорожку. Видите, как он трясется? Я не знаю, как на камере сейчас это все видно, потому что она там конечно все сглаживает. Но тем не менее. Задница у меня вообще ничего не сглаживает здесь. Понимаете, строек здесь много. Все, что хотите, все можно найти. с вами едем на пляж, который называется Найтон. Это что-то местные Лазаревки, если сравнивать с тем же Сочи. То есть на отдалении жилье возле пляжа такого достаточно простого формата. Я сейчас никого не хочу обидеть без Лазаревки, потому что в Лазаревке есть очень уверенные комплексы, но, к сожалению, их там немного. Сейчас мы поедем по такому перевальчику симпатичному. нравится наверное но мне нравится точно и вы заметили да какая разная природа везде то есть здесь вот и лиственные растения и их не так там прям много там вот отельчик какой-то спрятан Надо обогнать чувака, а то мы так и не кайфанем от вида и здесь, кстати, на перевале используют вот такое покрытие дороги моя догадка что это сделано для ну, мокрой погоды когда здесь дождь но может быть я ошибаюсь И, то есть для меня это не очень понятно что это так сейчас мы тоже его обгоним Красная подвеска, конечно Также здесь рядом находится Банана Бич Но на него сложно выбраться сейчас Вот он, значит, сейчас будет у нас пляж Найдон. Банан, кстати, вот там Тоже красивый, тоже такой между скал. Эстетичный. Приезжайте, посмотрите. Мне вот нравится передвигаться по пукету Потому что здесь Реально свободно И ты когда после Бали например приезжаешь Ты понимаешь что это как глоток свежего воздуха Что нет Какой-то лишней суеты Нет пробок из мопедов Ты просто едешь И кайфуешь от природы На Бали бы мы уже раз Не знаю Десять ну, точно бы пробки постояли на мопеде Не на машине Которые сложно объехать Здесь все-таки скутер это удовольствие. Пожалуйста, едешь, делаешь, что хочешь, кайфуешь. с вами скоро подъедем к аэропорту, и вот локация, где расположился аэропорт, вот дальше нее уже в сторону получается севера, особо делать и нечего. И посмотрим, доедем ли мы до самого конца острова, потому что там ну просто даже и нечего показывать. Там просто пустыри, как бы ты проезжаешь по степи И переезжаешь, значит, заливчик такой небольшой И оказываешься уже на материке Вот найден пляж То есть с правой стороны вот такие вот строения, как больше гостевые дома А там вот находится пляж как вот едет значит, в кузове и мы с вами сейчас двигаемся в сторону пляжа Майкау он находится там за аэропортом то есть здесь по сути все то же самое та же самая лазурная вода те же самые, тот, тот же самый песок, те же самые пальмы и та же самая эстетика пляжа. Вопрос да просто в инфраструктуре, что здесь есть. И здесь она, как вы понимаете, ну, чуть поменьше и такая менее лакшери. Но зато вот Пулман здесь расположился. И до Майка у нам осталось ехать 21 минуту, господа. Двадцать одну минуту И я думаю, что на нем мы и закончим Но зато вы сейчас увидите, в чем разница Вот этого горного букета И равнинного и там уже сами сделайте вывод Как вам что больше нравится видите не только я идем через сплошняк езжу и девочка вот без шлема тоже через сплошняка зуй достаточно опасный маневр сейчас мог бы произойти Вот такие джунгли. И мы сейчас с вами просто с перевала спускаемся вниз, выезжаем на равнину. Там у нас трехполосное движение. Я просто покажу вам эту дорогу, через которую можно весь пукет пересечь за 40 минут, а не как мы с вами едем, там сколько уже... Больше, чем полтора часа, и все это вы увидите. И по этой дороге, значит, можно выехать уже на самый конец острова и посмотреть. буквально пара пригорков, и уже будет равнинная местность. Кстати, еще хочу сказать, что на Пакете люди живут как-то побогаче, чем на Бали. И это прям сильно чувствуется в плане машин, в плане мопедов, в плане зданий, в плане всего. И при этом вообще сам по себе Таиланд это не страна, которая в первую очередь заточена на туризм. Первая статья, по-моему, у Таиланда занимает аграрий. Они выращивают рис и продают его, значит, везде. деревушка. Тоже такая симпатичная. Здесь вот 7-11. Это школа, я так понимаю. Да. И мы сейчас вот так вот направо. Раз. Ну, буквально чуть-чуть осталось. Сейчас мы выйдем с вами на полоску. там и как дадим дадим джаги можно даже попробовать из него максимал бы выжить я думаю что вряд ли 160 он поедет ну, 140 точно пошуршит ребята как вы видите вдвоем едут без шлема шлем у них в руках но при этом они без них. Логика максимальная. Сейчас дальше просто начнется вот такая вот скучная природа, без всяких гор, то есть будут просто вот строения, но зато равнина и все. понимаете здесь точно Тут уже совсем скоро сейчас будет аэропорт. То есть туда, куда вы прилетаете. И дальше уже двигаетесь по всему пукет. Но еще раз повторю, что весь пукет можно проехать за 45 минут. Не той дорогой, которой ехали мы, потому что мы ехали вдоль всех пляжей. А той дорогой, которая через весь остров трехполосная. Ну, вот По сути, вот такая. То есть там нет столько поворотов. Ого! Как он дал, да? Но он, видимо, забыл, что на какой бы ты машине не был, Максим все равно на скутере будет быстрее. Ну и сейчас мы будем объезжать аэропорт. А потом выйдем на пляж Майкау. Может быть, даже увидим какой-нибудь самолет, как садится. Аэропорт с левой стороны Сейчас мы его будем достаточно скучно объезжать Потому что сейчас будет забор, забор, забор, забор, забор А потом мы повернем Так, лежачие мои любимые И выйдем на пляж Вот, поехали объезжать аэропорт вот такой забор будет. Но мы сейчас все равно выйдем с вами на ту самую магистраль, про которую я говорил, по которой можно проехать весь остров за 45 минут. Красавчик, а вы посмотрите на него Никто из самолетов на посадку не заходит, да, у нас? вы понимаете скутер действительно для города для такой даже пересеченной может быть местности действительно крутая штука то что можно ехать всегда быстрее потока сколько бы поток не ехал и в любую дырку на нем залазить. И вот она та самая дорога, про которую я говорил. Здесь, кстати, можно поворачивать на красную. на наш последнем маршруте пляж майкао осталось ехать 6 минут совсем чуть-чуть так что сейчас досмотрим уже до конца и на этом вид закончим На самом деле, вот в этой части сейчас аэропорта а, очень много строится недвижимости. Она дешевле, чем везде на острове, потому что здесь пока еще не дошла инфраструктура. Нифига, как ветрено. Вот. и если, например, хотите что-то для отдыха, именно как в формате летней дачи купить себе, то можно рассмотреть и здесь. как там. Кажется более скучно. Нежели горный, где вот мы с вами ездили. пока подъезжаем, напишите, как вам в целом видос. Был ли он для вас полезным? Что-то ли вы подчеркнули для себя? Возможно, где-то я ошибся. Что-то неправильно вам рассказал. И вы знаете больше. Было бы интересно почитать. Посмотреть. Так что буду вам благодарен. Что, попробуем, наверное, как-то вот так вот выехать на пляж. Ну вот так вот выглядят комплексы здесь на первой линии, блин, не туда чуть-чуть. Ну, сейчас дальше проеду. Средняя была улица. в дальнейшем отдыхать жить сдавать надо пляжа как вы понимаете тут и так недалеко лавочки вот сушат здесь супер русская дорожка Ну и также я бы хотел, чтобы вы написали, какой все-таки райончик вам по душе приглянулся больше. Где вам нравится. Или может быть вы отдыхали где-то. У вас есть там ностальгия, воспоминания. А вы увидели там райончик какой-то другой, и поняли, что, блин, вот это вот все-таки лучше, чем я думал и так далее. Все в комменты, это все будет очень полезно для развития нашей компании. Видели, да, у него там, значит, дети в этой. Прикольно. Ну, давайте где-нибудь вот тут вот, наверное, встанем. И просто дойдем сейчас до пляжа. Покажу вам, как он выглядит. Вот здесь вот, видите, какой-то комплекс с басиком, там люди, значит, в этом комплексе тусуются. А если хотят на пляж, то он у них, значит, вот через дорогу. Вот, кстати, еще одна из разновидностей такси. И вот мы с вами оказались на последнем пляже Майкао, который точно такой же песчаный который, может быть, даже в некотором плане более такой дикий, но точно такой же эстетичный. Сейчас покажу, как выглядит. То есть он чистый, а вода здесь, как вы видите, тоже такая же лазурная, но людей в разы меньше. Такая вот атмосфера. Вот, господа, вы посмотрели, как выглядит пакет. Посмотрели его юг, посмотрели в север, мы его проехали практически весь, нам осталось буквально, может быть, 10 минут, чтобы выехать уже на материковую часть. И я надеюсь, это видео было для вас полезным, но об этом вы уже напишите в комментариях. С вами был я, Макс Репьев, а это был пакет. Вот. Я желаю вам всем хорошего настроения, удачи, всех благ. И еще раз повторю, если хотите недвижку, то ссылки будут указаны внизу. Удачи вам и пока!